Так, друзья, всем привет! Я готова сейчас провести маленький короткий эфир с ответами на ваши вопросы, которые часто возникают, и я, если честно, не совсем понимаю, как можно ответить на все эти вопросы, которые люди задают вот прямо так. И тем не менее, я подумала и обобщила эти вопросы, и думаю, что вам всем будет полезно услышать. Сегодня мы будем обсуждать. Вопросы, главные, глав, главные особенности, главные смыслы, главные принципы, главные шаги, главные действия, главное понимание счастливой, и здоровой жизни для того, чтобы ваши успехи, для того, чтобы ваша радость в жизни, здоровье, счастье, деньги были. Итак, первое. Я как психофизиолог, как психотерапевт скажу вам, что то, когда я говорю вам о том, что нужно писать планы, мечты, желания, цели прописывать, это значит, что в вашем теле должно быть предвкушение, предвкушение того, что это должно произойти. Вот сегодня ответила на вопрос одной из своих учениц, сейчас мы работаем в группе по созданию бизнеса в интернет через путешествия. Вот она говорит, после нашей с вами встречи я не могу спокойно спать. У меня все время э, крутятся в голове мысли, как, как, как сделать, как, как вот то, как это. То есть я постоянно, у меня постоянно голова идет кругом от того, как это сделать. Я спать даже не могу. Конечно, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны не закрыто. Не, закрыто, не закрыты гештальты, у вас каша в голове. Поэтому что нужно делать в таких случаях? Первое. Когда у вас есть цель... Когда у вас есть видение вашего пути, когда у вас есть план, то каждый день вы вечером подводите итог, да, что вы сделали, что вам получилось, что не получилось, сделали выводы, анализ, а потом накидываете план на завтра и говорите себе с анализом того, что вы сделали. Так, гештальт закрыт, это я сделала, это я не сделала, не получилось, потому что я это сделаю потом, я это закрываю, а это я переделаю, обращусь туда-то, туда-то, Все, вопрос закрыт, закрыт. Итак, вы закрываете гештальты, как бы окошки эти, потому что когда в вашем компьютере открыто множество э, программ, то, как вы понимаете, программа ваша сбой, то же самое и мозг, ему не надо много, ему надо давать ровно столько, сколько он может потянуть. Соответственно, когда вы умом понимаете, что вот эти вопросы нужно закрыть, потратить на это 10-15 минут, вы приучите мозг четко и пошагово, и тогда, ложась спать, вы говорите, ой, ура, я молодец, написано на завтра, это закрыто, это я сделаю, и сладко засыпаете под свои трансы, что вы там делаете. Поэтому предвкушение того, что у вас вот-вот должно быть. Это значит много хотелок, много желаний и много ваших действий. Поэтому я вам уже говорила в предыдущих своих статьях и видео, что если у вашего мозга есть план будущего, то вы, во-первых, сохраняете свою молодость, вы развиваете свой мозг, вы сохраняете свое здоровье, вы, вы останавливаете старость. Те, кто постарше, наверное, меня понимают. К сожалению, люди в 30 лет они уже старые, потому что их мозги затуплены, как пожрать, как напихнуть в свое тело. Они живут в болях, в страданиях, они ничего другого не делают. Они, они уже, короче, старые, они стареют. Поэтому, если у вас жизнь есть с вашим планом, с вашим будущим, то ваш, ваш организм выделяет дофамин. А дофамин это та реакция, которая дает вам энергию, действия и вам хочется. и У вас есть видение, куда идти. Как дальше? Очень важный момент. Я писала в этом статье, видео тоже, наверное, отдельно запишу, потому что тема очень интересная. Научиться любить свою боль. Ну вот, пример. Вы идете в спортзал. Вам больно, вы, превозлагая вот эту накопленную молочную кислоту, вы все равно продолжаете делать. На выходе вы получаете качественные, хорошо прокачанные мышцы, подтянутые, подтянутые тело, убранные жиры, согласность. И вот эта боль, которую вы учитесь любить, она дает вам возможность тоже договариваться и жить с этой болью как с возможностью развития. Вот это запредельное состояние, когда вы пробежали там 100, там 500, сколько там метров, а вам, уже не, вам вы уже не можете, и вы еще один рывок и у вас включаются какие-то запредельные ресурсы. Кто это помнит? Вспомните, вот когда вы бегали, когда вы что-то делали, да? Поэтому полюбить эту боль, физическую боль, душевную боль. Вот сегодня утром работала с женщиной, которая месяцев в пять как. Похоронила своего сына, он ушел от онкозаболевания, она знала, она вроде как готова была, но она говорит, только-только выползла, выползла с депрессии. Так вот, к сожалению или к счастью, вам нужно и эту боль полюбить. Я это знаю не только как психолог, психотерапевт, я знаю как человек, когда я много теряла, и, и самое главное моя была утрата. Я считаю, это утрата моего сына, поэтому я очень хорошо понимаю эту женщину. Так вот, на каком-то этапе жизни у тебя, тебе ничего не хочется. Тебе надо, чтобы тебя пожалели, поддержали, и это правда. Должно быть так, я позже об этом скажу, еще один принцип такой есть, принадлежит своему окружению. Так вот, эту боль важно принимать за рост. Вот вчера я делала эфир, ушел Константин Довлатов, и я на фоне этого ухода написала эфир, там минут на 20, на фейсбуке посмотрите. Принцип заключается в нашей жизни, когда вы знаете, зачем вы живете. Задавайте себе вопрос «Зачем?». Вот если вы не понимаете, зачем вы детей рожаете, вы на работу ходите и все лишь бы куда, у вас нет нет этой главной такой стержневой цели, зачем вы живете. Поэтому душа, когда болит, с этой душевной болью тоже нужно справляться. И если вы чего-то нового, что-то новое изучаете, да, вам трудно идет, память вас там глючит. Вот я сейчас работаю со своими там у меня тоже есть масса всего, на чем я работаю. Я сейчас изучаю английский язык. Я хочу французский еще в этой жизни изучить. Очень хочу. Но мне трудно дается. И я злюсь на себя, что мне трудно дается. Но я это все равно делаю. Потому что я знаю, во-первых, какой будет результат. Во-вторых, я знаю, что по жизни те моменты, которые я в жизни проходила, где я смогла преодолеть боль, и на сегодняшний день я здоровая, счастливая, любимая, любящая, успешная женщина, которая может позволить себе ту жизнь, в которой я сейчас живу. Но это не так просто. Это не просто вот так упало. Я над этим работаю. Поэтому... Поэтому говорю вам наработки наработке ученых но в то же время я говорю, как это работает со мной. Поэтому если вы хотите плакать, вам нужно отрыдаться, вы это должны делать. Отрыдаться, есть такая практика, дозированные сумасшествия, вы плачете, кричите, вырываете из себя вот эту боль, но говорите себе «стоп» и потом падаете в транс. Есть такие у меня практики на моих живых тренингах, где мы убираем эти боли внутренние. Но это носить нельзя. Поэтому вы плачете, вы кричите, вы выкладываете, выкидываете со своего тела эту боль, договариваетесь с собой как взрослый человек и идете дальше. Если э, депрессия, э, вы чувствуете, что ну, в среднем, вот, если по утрате, то считается где-то до полугода это вариант нормы, когда люди еще переживают свою боль. Но если вы до года не справились, это уже проблема. И на самом деле вы, на самом деле вы не даете пользу этому человеку, о котором вы страдаете, вы мучаете его душу, потому что наши люди, которые ушли из жизни, они там смотрят на нас и они радуются, когда мы счастливы, когда мы любим, когда мы богаты, когда мы смеемся, когда мы. Это люди придумали вот этот траур, вот это все, это люди напридумывали. А на самом деле душа ушла, она ей там уже хорошо, и она радуется, когда оставшиеся люди на земле ее близкие продолжают любить, радоваться, наслаждаться. Ну, к этому, конечно, нужно приходить. Поэтому, когда вы чувствуете, что у вас есть какая-то проблема, вы чувствуете, что вы уже вы не можете справиться, вам нужно идти к человеку, к специалисту, чтобы справиться с этой болью и не залипать. Потому что мало того, что гормональная система зацепляет эту реакцию, потому что телу все равно, что вы в него даете, позитивные эмоции или негативные. Если вы приучили к негативным эмоциям, тело привыкает к негативным. И вы тогда уже посаживаетесь на антидепрессанты, на серьезные лекарства. И там вас тяжело уже вытащить. Я работала с такими людьми. Мужчина был бизнесмен, который 4 года сидел уже на антидепрессантах. Он уже был зависим уже был от этого. Мы после месяца начали соскакивать с этих серьезных препаратов. Потому что люди не привыкают к тому, что есть легкие способы, как ухватить элементы этот вытащить таблеточку выпил там кто-то там помог кто а сами не хотят работать над собой поэтому один из следующий принцип это умение полюбить боль первое предвкушение будущего предвкушение того что должно быть это умение ставить цели желать и мозг свой загружать нужную и правильную э, материалы информацию чтобы он жил и не старел и второе это научиться любить свою боль. Дальше. Третий пункт, очень важный пункт. Все мы хотим быть кому-то нужными. Есть люди, которые не умеют быть нужными себе и стараются компенсировать это быть нужными своим детям, своему мужу, своим родителям. И это нам дается в установках в этих программах социума, социумом наших ментальных. Поэтому важно, конечно, быть нужным. Люди часто, например, чтобы не понимать свою нужность себе, они не понимают, что они в этот жизнь приходят для того, чтобы регулировать себя, делать себя лучше, интереснее, сильнее, потому что они приходят и уходят сами. Приходит сам человек и уходит из этой жизни. И вот люди часто путают принадлежность кому-то. Ради детей живу. Ради того, ради всего крест несу, это неправильно, это нарушение всех заповедей Господних, потому что возлюби себя как ближнего, как себя самого, да, себя самого. И в то же время мы, конечно же, нам важно, когда у нас. Мы нужны кому-то. Любимому человеку, ребенку своему, это важно. Мы человеческие существа. Чаще люди путают вот эту нужду свою и компенсируют это за счет животных. Да, человек, человек такая. Такая сущность, которой которому нужны поцелуи, тактильность, забота, любовь. Мы, мы люди, мы так устроены. Но здесь не нужно путать вот эту нужность и такие вот переверзии, когда человек забывает о том, что вместо того, чтобы строить отношения с мужчиной или женщиной, если вы мужчина, люди уходят в собачек. Вот часто, когда работаю с.. Собачьих кошек, там других, это все важно и нужно, это классно, это я, я не отрицаю это. Я сама люблю их собак. У нас были и попугаи, и рыбки, и собаки, и кошки. То есть ну, все это мне близко. Только должен быть такой, знаете, баланс. Часто вот я работаю с мужчинами и женщинами в отношениях, а да, они на сайтах знакомств, смотришь, у них фотографии, они уже там с своими питомцами. То есть это знак, что человек отвык. Ну, не сто процентов, но как, как знак должен быть, что человек отвык строить отношения. Он, скорее всего, или она, ну, чаще это мужчины, выходят в интернет для виртуальных связей. Они не готовы строить отношения, потому что это больно, потому что это по-новому, это новые боли, это труд. Поэтому отношения, которые дают нам ощущение, потребность быть нужным, это важно, это здорово. Когда есть гормональная система работает, когда мозг работает, когда ты знаешь, что человек придет, когда ты знаешь, что человек позвонит, он даже если уехал куда-то, то есть это твой человек. И так мы устроены люди, поэтому потребность в, в нужности ⁇ это важно для нас. Но я к тому веду, чтобы мы не забывали, что нужно быть нужным себе. Потому что часто вот этот отказ быть счастливым с собой дает вот Заменяет вот этими потребность, вы живете ради кого-то, ради чего-то, таким образом вы и сами не живете, и другому человеку, не учите его, не обучаете его быть счастливым самому. Есть люди, которые отказывают быть счастливым себе с любимым человеком, потому что получили боль, разочарование, потому что получили негативный опыт. И тоже мужчины и женщины, особенно женщины, ну, больше работают с женщинами, но мужчины тоже, когда приходят на консультацию, тоже там умерла жена, и он там залип уже на этих отношениях. И он строит отношения, испытается с новой женой, но он держится на, на прошлом. Кстати, это один из принципов, я отдельное видео напишу, как жить в настоящем, в прошлом и в будущем люди часто не понимают и залипают или живут в будущем э -э, синдром отложенного счастья или живут в прошлом и это их тянет и они ничего и не сегодня они живут куда-то летят ну это, это отдельное видео я об этом хочу отдельно написать отдельно хочу на, написать видео поэтому это был третий принцип значит нужность себе и нужность другим людям Дальше. Очень важный принцип, четвертый принцип. Причастность к группе людей. Тех людей, которые вам близки. Вот я писала статью и видео, по-моему, писала. Я уже не помню, по-моему, статью писала. Число Донбара. Наш мозг за 50 тысяч лет ни каплика не поменялся. Мы все стремимся... Быть той компании людей, которыми нам комфортно. Это родня, семья, близкие, это та, то окружение, которым нам комфортно. Но это окружение находится в той, в той степени развития, что нам не дает развития. Оно нас не пускает и не держит. Поэтому принадлежность той группе людей, которая вас поддерживает, которая вам помогает идти, развиваться, давать вам, давать вам новые импульсы, поддержку, это важно. Важно быть в такой. такой принадлежности людей, такой общности людей, кому вы принадлежите. Люди это социальные животные, но в социуме есть другие правила. То есть, если вы хотите не просто быть животными, не просто есть, размножаться и, и плакать, там, да, там страдать и довольствоваться тем, что вы есть, там, плакать, ныть и рассказывать, как в стране плохо и какая там, да, там, поэтому ваша задача чтобы ваша жизнь была радостной и счастлива счастливой, искать ту группу людей, в которой вам комфортно. И за вот, этот, за вот это ощущение, понимаете, быть признанным, быть востребованным, чтобы ты был лучше в чем-то, это важно для человека. И когда его признают, когда с ним считаются, за это отвечает серотонит. И в этом случае важно понимать такую штуку, что если вы не соревнуетесь, не пытаетесь наработать какие-то новые навыки, если вы не работаете над какими-то новыми способностями, а вместо этого залипаете на практиках, на эзотерике, только на этом, то вас не пустит, вас не пускает наверх. И люди тогда идут шизофрению к сожалению это неадекватные люди и чаще всего такие люди когда приходят ко мне в мои сети чат-боты в мои соцсети я таких людей конечно же с ними даже не общаюсь и просто баню потому что это люди неадекватные они не готовы расти потому что следующий пункт это быть требовательным к себе быть требовательным к себе то есть добрым но но жестким к себе то есть эм... Это, конечно, повторяет, э, я думаю, это повторяет второй путь научиться свою боль э, любить, да. Но я бы отдельно выделила вот этот пункт пятый быть требовательным к себе, то есть э, аскеза. Вот я уже говорила про это аскеза. Мы настолько привыкли к тому, что нам все легко дается, что сегодня мы вместо того, чтобы что-то делать и проходить какие-то трудности Проходить дискомфорт, мы идем в новый тренинг, мы читаем новую книжку, мы пишем какие-то, выкладываем на свои страницы какие-то вдохновляющие ролики, Там пишем, перепостчиваем тех, кто умнее, сильнее, авторитетнее. И этим самым мы чаще всего показываем, что мы не готовы сами работать. Поэтому быть жестким к себе, требовать им к себе. Поэтому аскеза в хорошем плане это тоже вариант роста, потому что боль дает рост. Мы приходим в этот мир, еще раз повторяю, еще раз повторяю, как психофизиолог. Мы приходим в этот мир, чтобы через материальное тело, наше наше тело, да, мы проходили дискомфорт, и тогда душа наша расцветает. Ну вот услышьте меня, пожалуйста. Душа ваша не будет расти, если вы не проходите эту аскезу, боль. Если вы не видите, куда вы идете, зачем вы идете, зачем вы в этот мир пришли. Кому близко то, что я говорю, пожалуйста, дайте мне обратную связь здесь внизу. Потому что хочется, чтобы вы меня слышали, а я видела обратную связь. Дальше. Это был шестой пункт. Из всех пунктов, которые я сегодня хочу подвести, итог, это. Быть благодарным. Люди неблагодарные, неблагодарны за то, что они имеют, за то, что они получают. Вот сейчас вот многие слушают меня, но единицы из вас напишут какой-то комментарий. Единицы поставят лайк, единицы поставят благодарю. Это не хорошо, не плохо, это такие наши люди. Но я хочу, чтобы вы знали, что человек, который не умеет благодарить за настоящее, за прошлое, за будущее, это человек бедный. Вот бедные люди, они неблагодарны. Вот люди богатые Богом, Бог им дает, Бог, Бог, ад, они что-то сделают такое, я говорю про тех людей, которые экологично достигают богатства, которые, у которых есть вот та главная жилка, цель дать людям пользу и за это получать деньги. Так вот, люди экологично богатые, которые пришли к богатству экологично. Они благодарны. Они благодарны своим учителям, они благодарны тем, у кого почитали текст, они благодарны, у кого с плагиатели видео написали под себя. Это нормально, мы переупаковываем свои под себя материалы, которые нам нравятся, и тоже передаем дальше людям. Это не плагиат. Но когда вы берете, отправьте человеку благодарность. Мысленно, напишите ему какой-то ответ, потому что вы, получаете, берете, не отдаете. Наши учителя, наши люди, которые делали, делали нам, нас, делают нам больно. Это тоже э, тот случай, когда нужно говорить ⁇ благодарю ⁇ Когда у вас еще нет, вот вы как-то пишете свои хотелки, свои желания, свои цели. Представляете, что это уже есть? Есть отдельная практика у меня. И в этом тоже важно благодарить. То есть зайти в то будущее, которое у вас сейчас вижу, слышу, чувствую увидеть там, зафиксировать свою мозгу с помощью ретикулярной формации, с помощью мозга, левого и правого полушария, и зафиксировать то, что есть, как будто у вас уже есть, и очень-очень-очень поблагодарить. И вот эти семь принципов, которые я сейчас подведу итог, являются важными в том, чтобы вы были счастливы, здоровы, и чтобы ваша жизнь была не пустой. Итак, первое. Предвкушение. То есть состояние предвкушения – это когда вы хотите чего-то когда у вас записано это, много записано, записано правильно, в настоящее время есть книга-инструкция, тренинг целый, даю людям вообще за копейки эту книгу и, и, и бесплатно даю, делать единицы. Ну, так мы устроены, нам вы. Бы... Вот послушайте дальше побежать. Поэтому первое, предвкушение, это то, что является одним из самих принципов, которые я сегодня озвучиваю, здоровой, счастливой, полной жизни. Это значит, когда у мозга есть план, значит, у, у этого мозга есть... План, видение, чего вы хотите, соответственно, это останавливает старость, дает вам здоровье и развивает ваш мозг. Второе, научиться любить, за, любить свою боль, за предельные состояния, физическую, духовную, ментальную, научитесь любить эту боль. И это является один из следующих принципов, когда вы вас допустит счастливой здоровой жизни. Третий пункт. Вопрос: нужности другим людям. Нужность и себе. Помните, мы сегодня говорили с вами, прежде всего нужно себе, потом нужно с любимым, родным, близким людям, но здесь тоже не залипать и старайтесь подумать, проанализировать, почему вы боитесь, если у вас нет отношений, поскольку у вас есть животных, на которых вы компенсируете свою любовь. Вы уходите от отношений, от отношений которые боитесь строить. Ну что случилось? Четвертое. Причастность к своим группам людей, которые вас помогают и поддерживают. Это значит расти на фоне их, нарабатывать свои навыки, нарабатывать свои способности. Мы вот сейчас в группе устроим бизнес на путешествиях. Люди обучаются вести эфиры, выступать, консультировать, давать людям пользу. Потому что бизнес это не просто только бабла заработать, Бизнес это дать людям пользу. Соответственно, в группах, в которых вы находитесь по интересам, вам, естественно, проще простроить себя, получить поддержку и помощь. И за вот это качество, вот это, вот это качество быть лучше, стараться, проходить страх и достигать каких-то уже первых результатов, отвечает серитонин. Быть Пятый пункт, Быть требовательным к себе. То есть быть жестким к себе, любить себя, но быть жестким к себе. Это здесь сила воли, здесь план действий, здесь, если тебя рука тянется к холодильнику, в котором ты знаешь, что тебе там нечего делать, попей лучше тепленькой водички, зафиксируй это состояние благодарности и почувствуй, как водичка протекает, прям проходит по каждому сосудику. Во-первых, ты войдешь в состояние с собой, во-вторых, уберешь зависимость мозга от еды, на самом деле мозг просит пить. И шестой пункт, шестой пункт это жить во всех временных отрезках. Уметь жить с прошлым, с настоящим и с будущим. прошлого берем выводы и четко понимаем, куда идем и живем настоящим. Делаем то, что надо и будь что будет. Отдельно том, о том, почему люди сваливаются после 40 лет и не достигают того, что бы они хотели. Один из принципов это не умеют жить с прошлым и не принимают будущее и настоящее. В этом отдельное видео. И седьмой пункт это благодарность. Благодарность за то, что есть сейчас, благодарность за то, что было, за что вы извлекаете урок. и благодарность за то, чего у вас еще нет. Поэтому, когда у вас есть четкий план, есть четкое видение, вы.. Работайте в группе, которая вам помогает и поддерживает Это «Бизнес на путешествиях». Сейчас у нас есть группа «Кому интересно». Под этим видео будет мини-чат, чат-бот, вернее, в котором вы пройдете диалоги, зайдете ко мне на консультацию, возможно, захотите построить себе бизнес на путешествиях, Кстати, и той личностью, которая вас, себя, которая уважает себя и уважает социума. Понимаете, зачем вы живете и что вы делаете Поэтому счастье, само собой, друзья, не приходит. Счастье, само собой, вернее дверь постучится. На счастье нужно поработать. Всем принципы, почему вам нужно применять, чтобы быть счастливыми и успешными и жить яркой жизни, я озвучила вам в эфире. Пишите свои комментарии, будьте благодарны. И если вам было это полезно, напишите под этим видео. Надежда Новосельская, психолог коуч. была с вами на связи.